друзья привет всем в этом видео я расскажу куда можно взять и вложить 100 долларов чтобы через там два месяца к примеру получить 200 в интернете таких видео нету вот это вот видео это грааль я расскажу что нужно конкретно сделать если вы это не сделаете вы никогда не заработаете в интернете, вы никогда не заработаете подобным образом. Так что, ребята, обязательно досмотрите это видео до конца, если вы хотите научиться зарабатывать в интернете. Я расскажу не только о конкретных шагах, я расскажу об ошибках, потому что я через все это прошел. Раньше вообще в интернете не было подобных видео, вообще их не было. И когда я начинал зарабатывать в интернете, я действовал методом проби ошибок. Я все пробовал, я набивал шишки, я терял деньги. Я вообще не понимал, как это все устроено. Так что, друзья, слушайте меня сейчас внимательно, потому что я знаю абсолютно все о заработке в интернете. Итак, куда вложить 100 долларов? Чем я занимался до трейдинга? Я зарабатывал на хайп-проектах. Я зарабатывал на пирамидах. И сегодня я вам расскажу, как взять 100 баксов, вложить в пирамиду и вытащить оттуда 200 раньше еще до трейдинга заработок на хайпах это был мой основной источник дохода и ребята вы должны понимать что это для тех ребят у кого мало денег это для тех кто хочет раскрутиться максимальную сумму которую я вкладывал в хайп проект это было 300 баксов 300 баксов я вложил в один проект все это потолок ну раньше у меня вообще не было денег но потом я уже искал новые да, источники заработка, потому что это было уже несерьезно. Так что этот метод заработка для тех ребят, которые хотят раскрутить свой э, капитал до нескольких там, тысяч долларов. Вот и все. Но если у вас уже большие деньги, там, 2000 долларов, хайпы уже не для вас. Вам нужно переходить на новый уровень. Может это трейдинг, может это торговля там, на криптовалютных биржах. Сейчас, видите, мне уже трейдинг не интересен. Я уже хочу заниматься инвестированием. То есть вы должны расти. Теперь я хочу сделать предупреждение для определенной категории зрителей, которая сидит и уже говорит, да хватит лить воду, покажи мне конкретный проект, покажи мне куда внести 100 долларов, чтобы я заработал 200. Ребята, до свидания. Это видео не для вас. Перед тем, как я покажу конкретную схему... Я хочу полностью разобраться в этом. Я хочу, чтобы вы понимали, как все устроено. Почему там никто не пишет книги, да, о конкретном способе? Почему все книги, это там ряд определенных правил? Да потому что там через полгода эта методика устареет. Потому что мир движется, блин, быстрыми такими темпами, что эта книга уже будет никому не нужна. Есть определенные базовые принципы. Если я вам сейчас расскажу о каком-то проекте, он через месяц уже закроется, понимаете? Это видео будет не актуально, нужно разобраться, как здесь зарабатывать, если вы действительно хотите здесь зарабатывать. Если люди хотят здесь зарабатывать, вы должны сами искать эти сайты, искать эти хайпы, сидеть на форумах. Я проводил, блин, по 12 часов в день, по 20 часов в день, я сидел, искал, искал, искал, оценивал риски, инвестировал. Вот так это работает. Просто большинство людей вот сейчас сидят и хотят, чтобы я вам дал какой-то сайт, показал какой-то сайт, чтобы вы туда внесли 500 баксов и гарантированно, гарантированно через там два месяца забрали 1000. Так не бывает, не бывает, нет никаких гарантий. Это первое правило. В интернете нет никаких гарантий. Вы должны брать всю ответственность на себя. И, во-первых, я не могу подводить людей. Потому что я сам не могу дать стопроцентную гарантию, будет ли этот проект работать или он не будет работать. Поэтому все риски вы должны брать на себя, всю ответственность вы должны брать на себя. Запомните, блин, это. Почему в интернете нет такого видео, в котором говорится, вот, вложите сюда, а через месяц вы стопроцентно заберете там такую-то сумму? Да потому что нету шаблонов, потому что нет никаких гарантий. А если есть такое видео, это лохотрон. Это специально сделано для того, чтобы люди вложили туда деньги. Если вы не усвоите эту истину, вы никогда в интернете не будете зарабатывать. Итак, 50% отсеялось, погнали дальше. Это видео досмотрят именно те, которые хотят в этом разбираться. Поговорим о самых базовых правилах. Первое, я уже сказал, полная ответственность. Когда я зарабатывал, я понимал, что никто не заинтересован в моем заработке. Никто, ребята. Если вы потеряли деньги, это ваши проблемы. Берите полную ответственность на себя. Вы сами вложились в этот проект. Вы сами проинвестировали туда деньги, он закрылся. Вы должны это понимать. Вы виноваты в этом, только вы. Если вы это осознаете, вы не будете никого винить, вы не будете там ни с кого спрашивать, там, где мои деньги, где мои деньги, почему так. Взяли ответственность, потеряли деньги, сделали выводы, двигайтесь дальше. Только так здесь можно зарабатывать. Второе правило, вы должны всегда мыслить критически. Все проекты в интернете, да вообще в мире это пирамиды. Доллар это пирамида, банки это пирамида, потому что если все люди... Пойдут забирать свои деньги, денег не будет. Понимаете? Все пирамида. И все проекты пирамиды. Много сейчас проектов, они скрываются. Они говорят, вот мы инвестиционная компания. Да, чушь все это. Это пирамида. Это обычная пирамида. Вы должны так всегда быть настроены. Если вы будете так всегда настроены, вы будете осознавать все риски. Вы будете осознавать всю ответственность. И тогда вы будете зарабатывать. Какие были самые распространенные пирамиды да, за последний год? Это Кэшбэри, все знают кэшберри. Много блогеров рекламировало эту пирамиду. Кэшбэри, FTC, что там еще было? Я сейчас просто э, не варюсь в этом. capex 24, короче, это все пирамиды, все в интернете это пирамиды. Я внизу оставлю ссылки на те сайты, где искать эти пирамиды, как проверять эти пирамиды. Я оставлю ссылку на форум, в котором люди общаются и делают прогнозы там, на определенные пирамиды. Вы должны в этом всем разбираться. Ну и третье правило, вы должны понимать, что первые деньги вы всегда в интернете потеряете. Всегда первые деньги вы потеряете. Всегда все теряют первые деньги. Запомните. Не бывает такого, что вот вы взяли там свою кровную соточку внесли куда-то и заработали не бывает такого не бывает один раз заработали второй раз потеряли но так будет всегда пока вы не научитесь и люди теряют деньги только из-за жадности у них нету финансовой грамотности вот была пирамида ммм MMM. я вот смотрел как одна женщина там жаловалась на ммм MMM, она вложила тысячу заработала 40 и пирамида рухнула вот вы представляете она заработала 40 тысяч с тысячи, да забери ты хотя бы свой косарь. Нет, она еще вкладывала туда деньги. Она получала процент, реинвестировала, она не забирала туда деньги. Это глупость, у людей нет вот финансовой грамотности. Это самая-самая большая глупость. Не забирать деньги с проекта. Да забери ты хотя бы свои 10 тысяч. Да, с тысячи заработала 40, забери десятку, пусть там та двадцатка лежит, пусть этот проект закрывается. Ты уже вывела свои деньги и даже больше. Это самое-самое главное правило. Но люди жадные, люди видят так. С тысячи я заработала 2, думает эта женщина. С двух у меня уже 4, с 4 у меня уже 10, классно, у меня много денег. А с 10 я хочу 20, понимаете? Как мыслят люди, но не выводят свои деньги, не выводят. Потом пирамида закрывается, все, они теряют все деньги и жалуются, и, и хотят там забрать свои деньги. Почему ты жалуешься? Жалуйся на себя, потому что ты была глупой, потому что ты не выводила свои деньги, все, бери на себя ответственность. Тебе дали возможность заработать? Дали, но ты этим не воспользовалась, твоя жадность все погубила. Итак, друзья, теперь я вам покажу, что конкретно нужно сделать, чтобы никогда-никогда не потерять деньги при инвестировании в хайп-проекты. Я не думал, что моя беседа так затянется, вступительная. Но, понимаете, я должен это рассказать. Я должен это рассказать людям. Вот новички этого вообще не понимают. Итак, погнали. Короче, три самые-самые три важные правила. Первое – это диверсификация. Никогда, никогда не вкладывайте всю сумму в один проект. Будем отталкиваться от 100 долларов, да? Вот, у вас есть 100 долларов. Никогда, никогда не вкладывайте свои 100 долларов только в один проект. Вам нужно в 4 вложить, понимаете? В два, в три, в 4. Чем больше, тем лучше. Диверсификация – это самое-самое важное. Если вы это проигнорируете, вы потеряете деньги. Я сейчас на конкретном примере вам все покажу. Второе. Единоразовое вложение. В один проект вы должны зайти один раз. Запомните, один раз. Единоразовое вложение. Один раз. Если вы зарабатываете деньги с этого проекта, вы ни в коем случае не реинвестируете дальше в этот проект. Один раз вложились, один раз запомните это. В один проект один раз. Это самое-самое важное правило. Если вы будете в один проект добавлять деньги, потому что он вам приносит прибыль, он в один прекрасный момент закроется и вы все потеряете. Это самое важное правило. И третье. Всегда, всегда, всегда выводим заработанные деньги только вы получили часть денег забрали забрали забрали и ни в коем случае не добавляем забираем всегда нужно забирать деньги выводим вывод денег всегда запомните еще раз всегда нужно выводить три самые базовые правила с помощью которых вы никогда не потеряете деньги при инвестировании в хай проекты. Никогда не потеряете Что-то одно нарушите, не будете выводить, да? будете реинвестировать, потеряете деньги. Всегда забирайте свои деньги. Всегда, всегда, всегда забирайте свои деньги. Есть еще четвертое дополнительное правило. Это реферальная программа. То есть вы делитесь ссылкой со своими друзьями и получаете процент. То есть много сейчас блогеров на ютубе которые занимаются только хайп проектами они вам там конкретно расскажут. вот есть проект нажимаете зарегистрироваться пополняете деньги выводите деньги так то все вам там будут рассказывать и внизу оставляют они свою ссылку они еще дополнительно зарабатывают так давайте разберем все на конкретном примере итак ребята у вас есть 100 баксов 100 баксов и вы хотите проинвестировать их в хай проект никогда никогда мы не инвестируем в один проект вы находите 4 проекта допустим вы нашли 4 проекта вот ваша сотка вы разбили эту сотку на 4 части 25 25 25, 25. Вы вложили в один проект 25, еще в 1,25, еще в 1,25 и еще в 1,25 баксов. Итак, первое правило ⁇ диверсификация. Идем дальше. Единоразовое вложение. Вложили по 25 и больше никогда в этот проект, в этот конкретный, в этот, в этот и в этот не вкладывайте больше денег. Никогда. Теперь... Вы должны заработать, вы должны выводить деньги. Итак, вложили вы в первый проект. Что случается? На следующий день, у меня такое часто случалось, он закрывается. Ноль. Ваш доход ноль. Да, будьте к этому готовы. Если бы вы вложили сюда свою сотку, вы бы потеряли свою сотку на следующий день. Понимаете? вот почему нужна диверсификация допустим все проекты вам приносят по 2 бакса в день да то есть за месяц вы отбиваете свой депозит и получаете сто процентов сейчас кстати большинство проектов работает так что прибыль начисляется вам каждый день то есть смотрите вы внесли 25 долларов эти деньги заморозились и каждый день вам начисляется по 2 доллара вот через два дня у вас уже 4 бакса и эти деньги можно выводить только вам начислили 2 доллара, вы сразу же их выводите. Запомните, это истина, это, блин, без этого никуда. Только начислили 2 бакса, вывели. Только начислили 2 доллара, вывели. Только начислили вывели. Каждый день. Потому что вы не знаете, когда этот проект закроется. Вы ждали 2 доллара на следующий день, а он на следующий день закрылся. Понимаете? Итак, допустим, этот проект проработал 20 дней. 20 это много. 10, только 10 дней он проработал. И вы каждый день выводили деньги. 10 дней по 2 доллара, 20-ку вы заработали. Все, проект закрылся, да? Вы даже не отбили свои деньги. Вот почему нужна диверсификация. Второй проект. Э, проработал месяц. Давайте месяц он проработал, отлично, да? Вы... Заработали в два раза с этого проекта Если бы вы конечно сюда внесли сотку Было бы классно, но никто не знает Да, вы можете бесконечно проверять Эти проекты, но они могут Закрываться, когда им захочется 30 дней проработал проект Каждый день вы выводили по 2 доллара Вы заработали 60 долларов Шикарно! И следующий проект Допустим проработал 2 месяца да? 60 дней допустим 60 на 2, 120. Итак, сколько у нас получается? 200 долларов за два месяца. Вот так это работает. Когда я инвестировал в хайпы, я там инвестировал в 4 хайпа, в 5, в 6. Один из них, ребята, всегда закрывался, всегда закрывался, я терял деньги, всегда так было. Но два остальных, которые Работали там по два месяца, приносили мне всю прибыль. Вот так это работает. Понимаете, это я схематически вам все тут показал, но такая статистика, такая статистика. Один хайп всегда будет закрываться. Смотрите, чтобы вы не попали в этот хайп, поэтому нужна диверсификация. Вот и все. Вот так вот зарабатывается 100% за два месяца. Да? Вложили сотку, получили 200 за два месяца. Но здесь есть риски. Если вы будете придерживаться этой схемы, вы никогда здесь не потеряете деньги. Никогда. Максимум, что может произойти, вы выйдете в ноль. Да, вот. Вложили сотку, через два месяца получили сотку. Но, очень важно, вы никогда не потеряете свои деньги. Никогда не потеряете. В банк вы вкладываете да, там, под 10% годовых, да, а здесь вы получаете 100% за два месяца. Здесь большие риски. Но с помощью этой схемы сто вы сможете заработать сто ну не стопроцентно 99 процентов я вам даю что вы заработаете с помощью этой схемы ну что друзья это грааль об этом почему-то никто не говорит только так вы сможете на хайпах раскрутить свой капитал только по этой методике но ребята деньги вы должны потерять обязательно если вы не будете здесь терять вы ничему не научитесь я научился этой схеме потому что я много терял денег я делал много ошибок. А много ошибок это опыт. Понимаете? Поэтому я столько знаю. Поэтому я здесь зарабатывал. Потому что я знал, что я хочу зарабатывать в интернете. Я научусь. Я возьму на себя всю ответственность. И я шел до конца. И теперь я могу этим с вами поделиться. Так что если у вас есть 100 долларов, их можно вложить только в хайп проекты криптовалюту да если бы вы вложили в биткоин 100 долларов в тринадцатом году сейчас бы у вас было ну на пике у вас было бы 18 тысяч баксов понимаете и в себя 100 долларов лучше всего конечно же вложить в себя не пойти там погулять а купить какую-то книгу купить какой-то аудиокурс потому что когда вы купите вы будете понимать истинную ценность вы отдали за это деньги Поэтому вы будете этот курс слушать, поэтому вы будете эту книгу читать. А если вам этот курс кто-то подарил, или вам подарили книгу, ну вы не будете серьезно к этому относиться. Так что три пути, три пути. В хайп проекты можно вложить 100 баксов, это очень маленькие деньги. Куда еще можно вложить такие деньги? В криптовалюты можно вложить 100 долларов. Опять же, ну в этом нужно разбираться. Просто когда я начинал, криптовалют не было. И в себя. Все, ребята есть три варианта выбор за вами кстати больше всего денег я заработал на проекте веб-трансфер я вложил 300 баксов 300 баксов это были огромные деньги я их вложил в веб-трансфер в один проект я вложил 300 долларов и заработал несколько тысяч там у меня еще было на счету 4000 баксов я их уже не смог вывести потому что проект закрылся почему я так много вложил в этот проект потому что я понимал что этот проект Рассчитан на долгосрочную перспективу потому что они проводили встречи да вот за этим нужно следить они проводили встречи в москве в питере там в киеве в харькове то есть они были более менее серьезными ребятами это не была какая-то шарашкина контора которая хочет закрыться там на следующий день у них был офис у них были сотрудники они проводили там вебинары можете даже еще посмотреть видео об этом проекте то есть за этим тоже нужно следить и очень важно как знать сколько будет работать проект ну во первых никак а во вторых чем меньше процент тем больше этот проект проработает ну по логике да если вам предлагают в месяц не 100 процентов а вам предлагают 10 процентов да там я не знаю на кэшбэри мог каждый заработать если он бы вошел в начале они там мало предлагали и кэшбэри да очень долго просуществовал а если проект предлагает 100% за 3 дня, я в таких тоже участвовал, 100% за 3 дня, он собрал деньги и закрылся на следующий день. У меня есть видео на канале об этом проекте, там предлагали за 3 дня 100%, то есть вкладываете вы 100 долларов, и через 3 дня забираете 200, представляете? И этот проект закрылся на следующий день, он собрал где-то 10 тысяч долларов, разработчики собрали. И свернулись, да, даже не проработали один день. Потому что понимали, они уже понимали, что люди будут выводить свои деньги. Потому что на следующий день люди уже выведут часть денег, да. Потом они еще раз выведут. Потому что люди понимали, что такой проект, ну, максимум неделю просуществует. Я рассчитывал, что он просуществует неделю. Я думаю, вот, я заработаю, выведу все свои деньги, потом еще раз выведу, больше инвестировать туда не буду. Поэтому будьте внимательны, да? Вот этим всем фишкам вы научитесь, когда будете этим заниматься. Я просто вот хотел в этом видео рассказать вам абсолютно все о хайп проектах. Сделать одно видео, сделать один грааль, передать вам весь свой опыт, чтобы вы были хотя бы к этому подготовлены. Но вы все равно будете здесь терять деньги, запомните это. Потому что есть человеческий фактор. И вы будете игнорировать эти правила. Поначалу. Будете игнорировать. Итак, друзья, на этом я с вами буду прощаться. Огромное вам спасибо за просмотр, за поддержку. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там я провожу денежные розыгрыши. Также там много пользы, мотивации. Подписывайтесь на основной канал Инстардинг, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также подписывайтесь на все мои остальные каналы, ссылки в описании, канал с книгами, канал по мотивации, канал по заработку. Желаю, чтобы все ваши вложенные деньги приумножились в тысячу раз. Обязательно поставьте этому видео лайк. Всем добра, всех люблю, целую, и обнимаю. Пока.